Здравствуйте, дорогие друзья. Я Светлана Филатова. Итак, первый фрагмент. Кстати, а не хочешь это... сама я говорить? не хочу это с говорить. Ну, потому Боишься? что... Во-первых, я, во я не вижу альтернативы. Во-вторых, я понимаю, что у нас нет лидер Ну, а мы видим, что нет альтернативы. Она неловкость показала, да. Потом, пожала плечом Это все понятно. который повезет. Даже если что-то такое возможно. В-третьих... Ну, мне достаточно симпатичен твой крестный отец, знаешь, ну, ну правда. Он не мой крестный И Почему? Отец. А почему все говорят, что он твой крестный Слушай, это вот из серии, почему? Все будут говорить, что я ну вот здесь вот самое интересное мне показалось. А, так, а, можно звук видео погромче. А, а, так, слушайте... Нет, наверное, я не буду ничего менять. А, так, чуть громче звук видео. Ладно, давайте сейчас попробую сделать звук видео чуть погромче. А, вот так, наверное. Я что-то в прошлый раз намутила. А, и похоже... А, да, все понятно. Это я со своим звуком добавила. И получается, что звук видео потише давайте сейчас досмотрим до конца этот фрагмент и сделаем определенные выводы так мы вот видим что ксения очень странно отреагировала а вообще конечно же ей не свойственно вот так вот реагировать на ну явные скажем так если бы это было если бы это была неправда, то она бы бурно отреагировала, она бы опровергать начала, она бы что-то возразила. Но здесь какая-то слабая защита пошла. Что, что ты проплаченная позиция. Ну, что говорят. ты какая-то, что как на выбор президента пришла какая оппозиция? Я просто не уверена, что есть выбор, вот и все. И, наверное, в какой-то степени я уже с этим смирилась но здесь вы знаете даже не айза интересно а именно ксения собчак меня заинтересовало почему я не увидела ну во-первых удивление ладно хорошо можно отнести это к тому что ну давно уже ну как бы гуляют такие слухи да что ксения крестная вернее крестница у владимира путина да как бы она уже эти слухи знает и здесь она как бы не должна была испугаться ладно хорошо но а, смотрите я все-таки подумала как-то очень она замерла а замерла потом она сориентировалась вывела на, на абсурд на какой-то да вот там про то что ее там как-то называют да но все равно какая-то линия защиты очень слабая такое ощущение но ну, вообще ксения она не из робкого десятка если ей скажут что она там что у нее там лицо вымазано сажей она скажет слышишь ты посмотри на себя лучше или ну как-то вот она отреагирует да если она знает что у нее лицо чистое здесь же как-то странно получается она просто замерла до да. первую ну там какой-то момент она замерла она сидит и ничего не отвечает да потом выводит на абсурд Вы, вывести на абсурд это тоже своего рода манипуляция а, то есть получается она да она говорила, что я не... Ну, в общем это неправда да потом вывела на абсурд но э, говорила она это без эмоций она просто ну, проговорила да э, э, это как раз вот э, признак того что человек не хочет вот в эту тему э, углубляться если бы э, здесь была затронута ну какая-то неправда она бы возмутилась она бы сказала ну слушай ну откуда ты вообще взяла эту информацию да? но э, я решила вот этот вопрос копнуть поглубже Естественно, мы же с вами разбираемся, да, и несмотря на то, что мы разбираем интервью Айзы, давайте все-таки копнем в этот вопрос сначала. Я нашла интервью, где Ксения Дудю давала ответ на тот же самый вопрос. Здесь довольно длинный фрагмент, но давайте посмотрим и сделаем уже тогда выводы. Итак, слушаем внимательно, что она говорит и как она что говорит. Как зовут твоего крестного? Господи, какой хороший вопрос, прекрасный вопрос. Значит, моего крестного, я, кстати, очень хочу его найти. И, может быть, с помощью, ну, то есть, у тебя не жди меня, я в курсе, но ну, в том пожалуйста. числе я готова обратиться, потому что, э, на самом деле, я очень давно с ним не общалась, и, может быть, сейчас самый тот момент, когда нужно это уже сделать. Моего крестного зовут Отец Гурий. Это человек, который меня крестил в лавре и стал моим крестным отцом. У меня есть также крестная мама, с которой я общаюсь. Очень много лет. Ее зовут Наташа Каритникова. Она живет в Питере. Это прекрасный человек, очень мне близкий человек. Я очень много времени с ней проводила в детстве. Вот, собственно, это были те два чека, которые меня крестили. Почему пять лет назад на тот же самый вопрос, ты... ну вопрос по-другому сформулированный, сформулированный? Слушайте, а... вы сами формулируете, не вы получаете вопрос... разный ответ. Смотрите, здесь она забалтывает, пытается, Дудь ей пытается задать вопрос уточняющий, она перебивает его и уводит в сторону, сразу ставит под сомнение его компетенцию. Да? Она сразу же ну, ставит под сомнение, мнение все что угодно лишь бы дальше не было уточняющих вопросов то есть она этот вопрос э, очень не любит она его боится э, но ну и соответственно себя ведет таким образом вопрос э, правда ли что владимир путин ваш крестный я ответила Пятый, что правда я отвечала без комментариев отвечала без комментариев. Почему тогда Смотрите, сначала, когда еще она не знала, что она, ну как бы, может быть, не помнила, что она могла ответить, она испугалась и сильно отклонилась корпусом, но когда узнала, что она всего лишь ответила без комментариев, она расслабилась и уже ну, дала отпор да, вот на этот вопрос. То есть она допускает возможность того, что где-то она сказала это. Дальше. Этой... Общем, а тогда... тебя... Хорошо, хочешь совсем честный да. ответ? Окей. Я дам тебе совсем честный ответ на этот вопрос. Потому что я человек, скажем так, я верующий человек, но и не очень религиозный. Меня крестили, когда мне было 12 лет. Этого очень хотела моя мама, которая человек религиозный, верующий. Они венчались с папой. Для нее это было важным событием, и она очень хотела, чтобы я была крещенной. Меня не крестили в детстве, для нее это было очень важно. Папа уже занимал высокий пост. На фотографиях с Кристин действительно, там фотографии, которые у нас есть, там есть Владимир Путин вместе с папой. Она этого очень хотела. Для меня это событие, вот лично для меня, не стало неким, некой такой вот большой точкой в моей жизни, о которой я потом вспоминаю всю жизнь. Еще раз скажу, я человек верующий, но я не религиозна, я не хожу в церковь каждое воскресенье, я вот не такой человек. Это событие не стало для меня чем-то очень-очень важным. Я была маленьким ребенком, и тогда я вообще мало, если честно, понимала. Меня интересовали совсем другие вещи. И поэтому, когда оно происходило, и мы не общались с отцом Гурием, он как бы был крестным отцом, потому что он меня крестил, но у нас не было какого-то с ним общения. Поэтому тетя Наташа, которая моя крестная, она моя крестная, я ее знаю и помню. А как звали э, человека, который меня крестил, я не очень помнила, честно говоря. Поэтому я часто на этот вопрос отвечала без комментариев, потому что я не очень помню. Ну да, довольно развернутый ответ она нам дала, и довольно длинный у нас фрагмент получился. Ну давайте теперь разбирать по частичкам. Обратили внимание, что в начале своего монолога ответа на вопрос она отклонилась корпусом. Ну давайте еще разочек посмотрим. Как зовут твоего крестного? Господи, какой хороший вопрос. Прекрасный вопрос да и, и что это нам с вами говорит конечно же это реакция на испуг да с ее стороны получается она получила такой удар который ей сложно переварить она первая реакция это отклонилась корпусом вторая реакция постаралась подольше подумать над ответом это такая уловочка какой хороший вопрос а это пока ты ты ну, составляешь в уме что ты можешь ответить но ну, это такая хитрость для того чтобы э, красиво э, с, ну, сформулировать свое э, свой обман вообще у меня э, даже есть инструкция как правильно врать и вот в этой инструкции есть такой пунктик что надо просто э, похвалить человека за вопрос да э, ну как-то вот э, отвлечь внимание для того чтобы подумать второе э, до да, корпус вот она как-то так шаталась очень ну, как-то так все вы ну, вызвало в ней волнение мы это видим потом поправила волосы но ну, все все говорит о том что она заволновалась как мы понимаем ксению собчак вывести на волнение очень сложно но здесь вот этим вопросом юрий ее действительно взволновал а дальше а давайте теперь да всем кто подходит я вас приветствую значит давайте теперь подумаем логически а, но ну, я тут набросала целых семь пунктов за то что а, ну я считаю что а, действительно а, владимир путин крестный а, ксении собчак но ну, а, значит что она нам сказала отец горе это крестный отец а, ксении да но вы знаете я даже не поленилась а, а, ну вот вчера буквально когда этим вопросом занялась я стала искать информацию а, но ну, я слышала что а, отец это человек очень ответственный до да, должен быть человек должен понимать что если он берет на себя такую миссию да, то он должен вести ну своего крестника до да, к богу он ну должен как-то учить его молиться да ну вот вот каким-то таким вот христианским премудростям ритуалом он должен ну, как-то приобщать к этому до да, приобщать как минимум но вы знаете в миру это ну мы как-то очень легко к этому относимся и часто вообще просто забываем о том что э, мы являемся крестными э, ну и в общем то это в миру да но если э, священнослужитель берет на себя эту миссию он во-первых не имеет права взять вернее он понимает какую большую ответственность он на себя берет вообще священнослужители стараются не брать на себя этого почему потому что они э, ну знать лично того человека которого они крестят они должны дружить с семьей этого человека они могут только взять того ну вот из семьи прихожан допустим а вот только в крайних случаях священнослужитель берет на себя эту миссию а, вообще это огромная ответственность и ну любой священнослужитель он знает эту ответственность в отличие от нас простых людей а, да и соответственно но ну, вряд ли он бы взял на себя эту миссию ну даже если бы ну так получилось бы что ну безвыходная до да, ситуация но а, о, тут бы даже допустилась та история что если есть одна крестная да то этого достаточно для того чтобы совершить этот ритуал а если нет крестного то могли и без него сделать но а священнослужитель возьмет на себя эту миссию только в том случае если он будет уверен что его крестник будет ходить каждое воскресенье в церковь что он будет приобщаться к богу что он будет вести себя ответственно а вот так вот просто приехала какая-то компания и ну да они известные люди но взять на себя такую ответственность я уверена что вряд ли это смог отец гури сделать он просто понимал ну, всю, всю полноту ответственности понимаете в отличие от простого какого-то человека которого они могли найти просто на улице да это было бы нам проще а второй вопрос а второй пункт в моем ну скажем пункт, э, в списке а значит а на фото есть а, а вот кстати фотографию давайте я поставлю и мы по ней посмотрим вот это вот фото с кристин ксении собчак и мы видим что вот родители ксении собчаками мы, мы видим что здесь есть путин как мы знаем в то время а, путин был а, правой рукой анатолия собчака и в то время было очень сложно. Ну вот Анатолий Собчак понимал, насколько все серьезно, сгущаются тучи над ним, да. И он старался как-то обезопасить свою семью. И здесь он, естественно, если здесь присутствует на фотографии Путин, и если возник вопрос о том, что, ну кого взять крестным, то а здесь вот я на фотографии вижу еще вот два человека, да, кстати вот вот этот мне очень интересен если вы знаете кто это напишите пожалуйста потому что не буду говорить почему у меня такие такой интерес к этому человеку но хотелось бы знать кто это так вот мы видим что на фотографии присутствует правая рука анатолия собчака да но как утверждает ксения это была личная инициатива это была личная инициатива мамы да ну тогда почему на фотографии не стоит ксения с мамой просто да и они могли это сделать просто вот тихо да спокойно в семейном кругу ну там с папой с мамой и все да ну и просто крестных крестную одну даже достаточно было бы если бы это было просто семейная э, какая-то ну история здесь же мы видим правая рука э, анатолия собчака естественно если возник вопрос о том кого взять крестным то вот из всех вот перечисленных скорее всего это либо этот человек вот этот человек этот или этот а, самый приближенный путин а самый доверенный путин а, ну вот все а, ниточки сходятся к путину и ну но ну, это просто знаете это косвенные до да, доказательства скажете вы мне я с вами тоже соглашусь а дальше значит она в некоторых интервью говорит что я вообще там ничего не помню что для меня это вообще ничего не значит но здесь я тоже с ней не соглашусь у нее потрясающая память она помнит такие вещи она настолько эрудированный человек она настолько ну, умеет найти какие-то цитаты да вот чтобы сказать что ксения собчак у нее какая-то амнезия что она у нее плохая память я никогда этого не скажу и вот 12-летний возраст мы все с вами легко можем вспомнить что это что происходило в этом возрасте особенно если ну, такие события происходили в ее семье да как мы знаем там ну отец начал политическую карьеру и было много всего пережито поэтому вряд ли ксения это не помнит вот здесь я с ней тоже не соглашусь а, но ну, она как-то вот ссылается на то что она не помнит а, ну вот я не верю что она не помнит потом а, смутить ксению невозможно как мы знаем по всем интервью по всем ее выступлениям а здесь налицо такое смущение такие прям а, но ну, она теряется она каждый раз теряется у дудя она вообще растерялась здесь она а, замерла а, знаете реакция организма на стресс это замреть или беги да получается у ду вот это движение корпусом это а, ну, попытка избежать да здесь же вот во втором случае во вчерашнем интервью которое мы посмотрели а, с айзой а, получается она замерла да она как-то вот без эмоций ответила на этот вопрос а, но ну, что говорит о том что это вызывает в ней стресс этот вопрос а, что еще ну, раз, различные манипуляции на самом деле вот дудю даже мне кажется насколько хорошо у подвешен язык она могла спокойно сказать слушай откуда ты взял этот бред да вот если бы это было ну совсем неправдой вот я бы сразу например сказала даже у меня не так подвешен язык как у ксении но я бы сразу сказала слушай но ну откуда ты взял вообще откуда вообще ноги растут кто такой бред вообще распускает но если ты ну веришь в свою правоту то ты будешь ее отстаивать а чтобы ксения не отстаивала свою правоту это я вижу впервые получается она как-то так уклончиво очень отвечает меня это очень сильно смущает но ну и вообще нет эмоций в том что она ну каких-то аргументов нормальных какой-то отец гури ну тогда давайте скажем что папа Римский его сложнее найти и с ним вообще будет сложнее у него выяснить а вдруг сейчас кто-то найдет отца Гурия и он подтвердит что-то но а там наверняка уже работа про прошла да ну как бы там мы с вами вряд ли что-то найдем доказательства какие-то точные потому что ну, то, как она ссылается на отца Гурия, мне кажется, что там просто уже ничего не выяснить и поэтому так вот идет такая отсылка к неизвестному автору, можно сказать. А, да, но давайте вот я высказала да, свои аргументы в пользу того, что ну я я правда, честно скажу, я не совсем я да слышала как-то так края муха эту информацию, что она крестная, что она крестница Путин но сейчас вот решила разобраться в этом вопросе. Скажите, насколько убедительны были мои аргументы по 10-бальной системе? Вот, мне интересно просто ваше мнение. Насколько, ну, может быть, это у меня какой-то бзик или там, может, мне так хочется поверить. Но. Не, не знаю, не знаю, насколько все это да вот, кстати, пишут в комментариях неприкосновенность Собчак. Ну, это уже тоже можно внести в аргументы. Да. Мне кажется, что это тоже как доказательство можно считать. Но мне кажется, что это так. Ну, и опять, это мое личное мнение. Я не претендую на истину в последней инстанции, ни в коем случае. Но вот это вот ее поведение меня натолкнуло на мини-расследование. Я все это в открытых источниках взяла, поэтому, ну вот, насколько я смогла докопаться за это время, которое я этим делом занялась, вот, пожалуйста, судить вам. А, да, воздержусь от ответа, маловато инфо. Ну вообще не знаю. В общем, может быть и может быть мало инфо, может быть и достаточно, но в общем вот так вот. А, да, значит вот это по этому вопросу что я хотела вам сказать ну и давайте идем дальше по нашему разбору значит она давно свыклась с этим и не стала возмущаться соответствующие и поведение но мне кажется если ей это скажем ну когда вот прям реально неправда да вот если предположим меня бы постоянно тыркали тем что ну чего на самом деле не было я бы все-таки как-то реагировала более бурно ну может быть особенно учитывая то как вообще у ксении подвешен язык она никогда не позволит себе на себя какую-то напраслину наговаривать ну особенно такая напраслина которая по сути ей мешает во многих вещах ну как бы ну хотя может и не мешает ладно бог с ним давайте не будем сейчас мои оценки какие то я высказала свое мнение идем дальше следующий фрагмент а, так не думаешь ли ты что если бы ты осталась на этих позициях что ты топишь за конституцию за все что видите айза напрягла подбородок это у нас саботирующая позиция К сожалению происходит за поправки, то тогда, может быть, твой проект на России один с Соловьевым, он бы состоялся. А, да, а, значит, ну это маленький фрагментик, идем дальше. Следующий фрагмент. Но мне все равно не было желания быть популярной, да, на тот момент я там украшения какие-то делала. То есть, ну... Видите, как хорошо она показывает отвращение. То есть не только ради денег. Видите? ксения здесь закатывает рукава мы знаем с вами что закатываем рукава а, перед тем как какое-то дело а, у ксении в данном случае а, перед тем как вывести на интересные какие-то признания а, да мы видим а Ксения скрывает эмоции она чуть, чуть челюсть свою спрятала да но мы видим что здесь присутствует а, а, такая скрываемая улыбка то есть получается что все таки а, ксения сейчас выводит а, гостью на определенное признание. тебя важна репутация, важна твоя позиция. Ну вот я могу сказать, что в этой реалити я согласилась, потому что, во-первых, ты мне нравишься. Правда, я всегда тебя защищаю, даже когда ты плохо себя ведешь. Да, очень интересно, но знаете, здесь очень такая забавная ситуация. Но получается, Айза сделала оценку, оценку Ксении Собчак. Реакция Ксении Собчак здесь очень показательна. Смотрите, она как бы улыбается, но эмоции опять-таки не выдает в ответ о чем это говорит о том что она считает что ее оце... вообще в принципе оценивать может ну как и притрагиваться в общем-то к другому человеку человек который ментально выше того в отношении которого идет оценка да и соответственно ксения сейчас сидит такая немножечко даже сдерживает свои эмоции она ну да обычно если бы они были наравне даст по статусу то возможно она бы как-то отреагировала более тепло дано ну как бы на эту хорошую теплую оценку да здесь же такая каменная леди да вот она даже можно сказать чуть-чуть поднапряглась. это говорит о том что ксения считает себя по статусу выше своей собеседницы и ей оценка собеседницы в данном случае ну как бы не счита, она не считает ее ценным чем-то она не считает вообще возможным как-то реагировать на эту оценку получается что ксения в данном случае считает себя выше и э, ну соответственно себя ведет но еще это было конечно пультик деньги да но но мне кажется как раз это реалити получилось у нас уже она второе после ротковской когда хорошо выглядишь интересно эмоционально рассказываешь да здесь получается что ксении конечно же для того чтобы разговорить гостя, ей нужно тоже похвалить ее в ответ но смотрите как она это делает она отсаживается она немножечко корпусом отдаляется то есть она ей не очень нравится хвалить свою собеседницу и в конце она даже подперла рукой свою голову потому что ей скучно хвалить свою собеседницу но просто надо это сделать получается что вот по этому общению сразу видно что ментально выше ксения собчак ментально вот вообще в принципе в социуме или как то еще она считает себя выше ну и такие вот невербальные такие сигнальчики которые говорят о том что она все-таки свою собеседницу ставит ниже и не считает возможным вообще ну как бы ей давать оценки ксении да получается как-то ее это немного напрягло вообще то что айза попыталась ее оценить а, и айза это тоже считала подсознательно но идем дальше следующий фрагмент за конституцию брала дала сколько смотрите облизала губы да да получается конечно же брала и ей это понравилось из миллион 400 тысяч Видите, корпусом перемещается, чувствует себя не очень уверенно. Ее это, ну, несколько выбило из, ну, скажем, из привычной ситуации, да, из привычного состояния. Так, ей не очень удобно отвечать на этот вопрос. Да. А кто приш... Смотрите, смотрите и неловкость еще изобразила губами да ну, действительно ей очень неловко отвечать на эти вопросы но ксения для того и пришла чтобы задавать неловкие вопросы тема была вообще очень стрёмная потому что для меня как бы да я я достаточно люблю политику не смотрите, отвращение говорит о том, что нет, все-таки нет. Но хотя вы знаете по поводу отвращения Айзы, мы дальше подойдем к тому, какая она актрисуля хорошая и как она сама себе противоречит при этом и отвращение изображает. Я в Инстаграм эту тему не поднимаю. Эта тема у меня обсуждается с моими друзьями разумными своим отцом который мне как раз таки сейчас смотрите трогает крыло носа а, крылышко носа это такая история тоже а, смотрите если мы видим что крылышко носа очерчено то есть вот здесь вот как морщиночка такая ну такое углубление а, образуется и вот прям обрисована крылышко носа а, это говорит о том что человек четко знает что ему надо в жизни вообще искать а, нос это про поиск вообще а, ну, это в физиогномики я это более подробно рассказываю но сейчас просто в двух словах чтобы вы понимали э, ну о чем я сейчас говорю а, значит а, вообще мы носиком все э, ищем да э, где нам жить что с кем нам жить э, не знаю где нам работать все с помощью носика если мы приходим и нам почему-то здесь нравится то это значит что нас наш носик унюхал здесь что ну здесь хороший запах а если нам хочется находиться с каким-то человеком значит нам нравится то как этот человек какие от него исходят запахи и а вот крылышко носика это вот такой очерчивающий моментик вы наверняка замечали что у некоторых людей крылышко носика сглаженное такое знаете вот а как вообще нет как будто бы тут никаких вот крылышек да вот просто идет ровненько и ровненько а у кого-то прям четко вот знаете как когда напрягаешь ноздри при напряжении образуются вот эти вот складочки здесь и у тех людей у которых эти складочки четко очерчены это говорит о том что человек четко знает что ему надо нюхать что ему надо искать то есть человек понимает что ему искать по жизни соответственно еще смотрим с правой стороны это социум с левой стороны это личная вот и здесь очень интересные такие вещи можно распознавать по человеку но это уже не касается нашей темы значит здесь она трогает именно крылышки носа кстати вот то что она проколола эти крылышки носа и я поняла почему я по всему ее интервью наблюдала что она как флюгер знаете вот ей она вот четко позиции у нее нет ни на что она как бы ей ксения говорит а давай вот это да вот даже там по позиции президентский вот я хочу стать президентом а какая у тебя программа а я не знаю ну вот какие-то такие вещи она как бы э, проговаривает она сама не понимает что она говорит вот это как раз вот прокол вот этого места и говорит о том что она растерялась она не знает что ей нюхать и она себя как бы вот за это наказывает подсознательно что она э, сама не знает вообще чего хочет в жизни. Здесь же, когда она говорит про отца и, и она проговаривает про направление, которое ей всегда давал отец. Давайте я еще разочек вот этот фрагмент поставлю именно со словами, что она говорит вот по поводу крылышек носа. То есть крылышки носа это насколько человек понимает, чего он хочет в этой жизни. И здесь получается, ну левая крылышка, ну неважно здесь уже левая, правая. Здесь важно, что она именно говоря про отца она трогает это место давайте плюсик поставьте кому понятно вот это объяснение я сейчас еще раз включу этот фрагмент чтобы вы поняли вот эту связь сейчас я достаточно люблю политику не я не в инстаграм эту тему не поднимаю эта тема у меня обсуждается с моими друзьями разумными своим отцом которого мне как раз таки сейчас не хватает да а, о чем это говорит получается с моим отцом который которого мне сейчас не хватает а, перевожу это значит что с моим отцом который меня всегда направляет до да, направляет что мне надо куда мне надо направиться куда где мне проявить свой интерес то есть отец ну, как знаете у меня есть один друг которому я говорю слушай ты мои мозги вот то же самое можно сказать про ее отца это как бы вот знаете это ее мозги но конечно же она этого не проговорила но подсознательно мы понимаем что ее подсознание всегда старается заручаться поддержкой отца всегда старается узнать мнение отца потому что без мнения отца боюсь что у айзы ориентиры будут потеряны Наверное, бы я получила бы за видите за брат? какая неловкость а, да а, так это неловкость а, получается она нам продемонстрировала тоже а, поняли да, диагностику вот этого жеста а, так байку про путина ксюша в детстве и юности сама подкармливала а, но ну, не знаю байка это или нет может быть это было правдой а потом это стало неудобной правдой либо это действительно была байка а сейчас она стала мешать а, да не знаю в общем то этот андрей рай тоже какое-то время говорил, что он родственник Горбачева. Не знаю, насколько это правда, но э это ему здорово когда-то помогло, да, в свое время. А, да, давайте следующий фрагмент. Я считаю, что некие поправки в Конституции очень даже ничего, некий абсурд полный. Почему нельзя сделать голосование за отдельные поправки? Зачем, ну как бы, должен голосовать за полный типу? Это раз. Вот ксюш мы же все продажные. Я да. а, смотрите, какая реакция со стороны Ксения. Видите, вот этот жест подавляющий ладонью, это как раз Ксении не нравится, вот эта фраза, не нравится эта информация. Но ну, и смотрите, сжала губы, ну это как бы, да, она глотнула коктейль, как бы это оправдано, но ей очень не понравилось, напрягла подбородок. Ксении вот эта фраза очень не понравилась про продажность. Дальше. Единственное, единственное. Непроплаченная оппозиция в нашей стране Это Алена Водонаева <смех> Ну вот правда А все остальное Я считаю, что это Я правда считаю, что все это фейк О как! Ну, в общем-то, учитывая то, как она э, часто меняла свое мнение, но, ну, видимо, она с Аленой Водонаевой просто дружит. Мы с вами ее разбирали. Если вам интересно, можете найти у меня на канале это видео. А, да, но ну, это ее мнение, да. А, давайте дальше. Следующий. Это не я. Я не общаюсь, так, а так же, как у тебя. У тебя есть директора и менеджеры, который занимается рекламой. Несколько месяцев назад у нас. А, купили рекламу. Нужно было сфоткаться, на в, типа выложить фотку в Москве, тема вообще какая-то такая была. Пропали. То есть деньги они уже заплатили. И мой директор, придурочный, взял и вот они вернулись спустя четыре месяца и такие вот теперь надо вот это стать я говорю я это это это жесть кстати вот лариса пишет ксюша неохота быть продажной но вы знаете сейчас она нам продемонстрирует вот в этом фрагменте как раз ксюша продемонстрирует а, свои двойные стандарты давайте смотрим во первых 400 тысяч это мало ну как бы уже <laughs> опыте не было но я честно говорю Честно, ты не боишься, что тебе попадет за то, что ты сейчас говоришь о том, что это платный пост? Ты же понимаешь, что заказчики хотели, чтобы ты типа это от души говорил. Нет, слушай, я точность. Вот услышали, да, что Ксения а здесь ее как бы даже ругает за то, что ты же ну заказчиком обещала, что как бы от души напишешь, да, а сейчас ты проговариваешь, что это у тебя платная реклама, соответственно. Но ну и буквально из этого же интервью просто другой фрагментик, где Ксения говорит то же самое, но с точностью до наоборот. Здесь не для того, чтобы шеймить тебя за рекламу. Да нет, у меня да только нет. такой вопрос: я обожаю рекламу, у меня много рекламодателей. Я, тоже люблю, я люблю. деньги. Но объясни мне, почему, когда ты рекламируешь что-то, будь то политика, конституция или меховые тапочки, почему не ставить там, на правах рекламу? А я никогда не скрываю. Давай я буду делать. Можно? Я хотела украсть у тебя хэштег. Я ну, рекламная пауза. Абсолютно не стеснялась. Я всегда говорю подписчикам, вот это реклама. А если я хвалю просто что-то, иногда я хвалю платье какого нибудь дизайнера, да, да, которое да. мне нравится, да. без денег. Я не ставлю рекламу. Меня Я могу сейчас пройтись по инстаграму и сказать, за что я была... брала деньги, а за что я не брала деньги. За конституцию брала, брала. деньги. А, ну, вы поняли смысл того, что сейчас сказала Ксения, да? Она сейчас поругала Айзу сначала за то, что а, Айза призналась в том, что она брала деньги, что это реклама, написанная от себя. Но в то же время она сказала, что у меня много рекламодателей, я а, там всегда их помечаю, да. Но я думаю, что у Ксении собчак просто двойной а, прайс на эту рекламу, а, потому что а, так что-то у меня красненьким загорелась а, связь так я нормально все со связью пожалуйста плюсик поставьте в чатик потому что у меня сейчас красненький квадратик был так просто пишет что типа реклама да но я думаю что у ксении скорее всего двойной прайс если она пишет что это реклама то это ну значит просто чуть дешевле если она не пишет что это реклама если она хвалит как бы от себя то сами понимаете что наша реакция будет намного лучше ну вы же понимаете что если ксения ну там в какой-то в каком-то платье пришла и сказала что это реклама мы вряд ли побежим это платье покупать да но если она придет и скажет ой смотрите какое платье а я вот мне там досталось я прям давно его искала мы наверняка заинтересуемся а, да а, так что получается что все-таки она делит просто рекламу на два варианта да вот и все и сейчас она ну, можно сказать наругала айзу за то что она проговорила что это реклама ну вот как то так двойные стандарты понимаете а, так защитная реакция точно двойной прайс а, возможно я не знаю но а вот это вот ее разделение на то что это реклама а это не реклама а, меня все-таки больше настораживает потому что здесь она нормально допускает со стороны Айзы, понимаете вот этот пост но ты не говоришь что это реклама возможно она по ценнику поняла что не надо говорить что это реклама но тут какая-то очень странная ситуация да я думаю что там что-то мутится очень-очень серьезная не в курсе я особо что там мутится но явно что-то не так я вот прям чует мой нос какие-то хитрости а так а так так так я заинтересуюсь неважно а, да а значит а следующий фрагмент то есть э, здесь мы увидели, что двойные стандарты есть у Ксении. а Дальше, давайте еще, про двойные стандарты у Айзы. А, на самом деле там их было очень много. Ну, давайте с одного из них. Класс. Это сейчас не реклама. Я могу три раза сказать, Макдональдс говно. Макдональдс говно, чтобы вы не думали, что мы просто очень вкусный. Блин, ну, я обожаю Макдональдс. Но я вижу, что тут Черт. были, были какие-то набеги да, на, на это, конечно, меня сын любит. Но я не ем Макдаки. Смотрите, даже с отвращением это сказала. А это... А, ну, это... Кетчуп да. тоже для детей. Кетчуп, да, Мое вижу. здесь, знаешь что, помидор и фета ага актрисуля видите даже с отвращением проговорила но видите это интервью я не знаю как давно оно было сделано вот как раз про то что человек не, ну вообще сегодня ну, хозяйка своего слова хочу даю слово хочу беру слово то есть это вот из этой серии да я порядочная женщина у меня все по порядку а вот как бы из этой ну как бы из этой истории да получается что сегодня у меня одно мнение завтра другое и это нормально а следующий фрагмент искренне нравится жизнь в России. Да. Мне искренне нравится жить в России. Мне тоже искренне я очень искренне люблю Россия наблюдайте за плечами. Россию я правда люблю Россию. Так и я очень, и очень а люблю вас. в чем тогда противоречить? Ну, ну вот было... оно, вот, я сказала, что пиздец происходит, я помню, пиздец происходит и в стране, что э, НДС там, да. То по... есть ты ругала власть? Я не власть ругала, я, я ругала ситуацию с пандемией, как раз ну, было вот это начало самое. До того, как тебя забит камнями, забей себя сам. Это, это моя то, что офис... ты сделала про конституцию. Я, я всегда поняла. это дел... Нет, не потому что я это делала специально. Я просто честный человек. Ну, очень честный человек. А, да, так так, когда человек уже взрослый, так безбожно врет, а, то как-то это не, совсем некрасиво выглядит. Да, вот вот так, такой вранье вот сплошное. Знаете, поэтому я это интервью для себя назвала Парад лицемерия со всех сторон. вот Что со стороны Ксении, что со стороны Айзы. Столько вот, куда ни копни, везде все неправда. вот Вообще, меня поразило это интервью именно этим и вы знаете я должна вам сейчас а, сознаться в том что я до конца даже не разобрала этого интервью если вам интересно продолжить там еще много тем осталось и про гуфа и про а, то как айза относится к другим людям у меня прям уже помечено какие надо фрагменты повырезать но так как я уже сегодня на 1400 назначила трансляцию я вот вышла с тем что есть надеюсь что этой информации вам пока хватит если вам интересно продолжение разбора этого интервью, давайте договоримся так значит либо 10000 просмотров этого видео либо 1000 лайков либо не знаю 500 комментариев давайте вот так вот как только я наберу что-то из этой цифры но ну, как только вы поможете это сделать делитесь этим видео как хотите но я думаю что при вашей активности мы это сделаем до, до завтрашнего вечера если я увижу что это видео набирает активно просмотры если ну как бы с вашей стороны это будет пишите в комментариях да если вы хотите если вы не хотите тоже напишите в комментариях что вы хотите лучше другое интервью разобрать вот здесь вот давайте мы с вами в такую игру поиграем потому что я просто чисто физически ну, не успела а, до разбирать а там было очень много фрагментов которые а, стоило бы разобрать но с другой стороны знаете а стоило не стоило решите вы потому что я посмотрела, она вот врет на каждом шагу, врет по, по каждой мелочи. Там очень интересная история и захватывающая. Я даже сидела, знаете, у меня прям, знаете, с напряжением слушала про то, как она там в Грозном. Но учитывая то, что дальше она там рассказывала, ну я как бы вне, внешне посмотрела, да, меня эта история захватила. Но если глубже копнуть, не знаю, докопаюсь я там до чего-то еще, но как то я уже ее словам я уже перестала верить когда это смотрела интервью до конца а, да соответственно если вам интересно то давайте активность под этим видео а, делаем значит что еще подписывайтесь на канал вообще в, в любом случае да если кто-то впервые если кто-то случайно к нам зашел а, в комментариях пишите кого вы еще хотите разобрать а, да для тех кто впервые да у меня на канале не Забудьте подписаться на мою рассылочку где я оповещаю о всех стримах при подписке вы получаете от меня подарок инструкции эффективного общения кроме того вы получаете возможность купить электронную книгу читай лица мою электронную книгу за 99 рублей дальше вы через какое-то время получаете еще подарки от меня и я вас обязательно приглашу на три бесплатных занятия по физиогномике а, да значит ну вот так вот я думаю что сегодня вам стрим должен понравиться шафран было спрашивают а, нет шафран еще не было если вам интересно опять-таки в комментарии напишите что вы хотите шафран а кто-то один напишите а все остальные лайкните и дайте комментарий под тот комментарий чтобы я видела вашу активность и я тогда буду соответственно делать выводы а, значит в любом случае я надеюсь что завтра я выйду в эфир с какой темой вы решите сами а, давай вот сейчас все в ваших руках вот такая вот у нас обратная связь мнение у всех разное никто не говорит что она плохая речь именно об этом интервью но да, давайте об этом интервью. Если вам интересно, вы поняли, что надо делать. Если вам не интересно, вы тоже поняли, что делать. А, да, я на, на сегодня с вами прощаюсь, наблюдаю за активностью, за вашей. А, да, спасибо вам за внимание оставайтесь на связи не забывайте подписываться хорошего вам дня вечером вообще и всего-всего самого доброго светлого не знаю любви благополучия всего-всего самого хорошего пока пока